Что это? Уйдем твою мать! Нафиг. Всем привет, народ! Меня зовут Сергей, да вы уже и так-то знаете. И мы сегодня играем в новую версию SCP Continental Bridge. Здравствуй, 173-й стоп, я этого не видел до этого. Эм, здесь какая-то рандомная информация, поэтому... Поэтому уже пойди, 173 эм, Цель у нас все та же самая, выжить, мы класс D. И вот мы просто здесь оказались. Пока что я даже не представляю, что нам нужно делать и как нам нужно выживать. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Так, это охранник. Почему мне так нужно быстро моргать? Ой! Да, здрасте, здрасте, здрасте. О -о -о -о! Еп твою налево. До да свидания. Ты пока еще, так понял, не умеешь открывать двери, поэтому иди в жопу. Ха -ха. Класс. А твою мать. Опять какая-то хрень. Так, прошлого раза я это Быстренько пробегаем. Я этого не помню. А что здесь произошло вообще? Так, the use of cameras or video equipment. Короче, здесь нельзя снимать. Вообще-то это защищенный объект, который, в принципе. Эм, тут. Я так понимаю, нет сохранянки, да? Или есть? Я хочу. Ну, ладно. Тут, в принципе, ну, не, нельзя как бы снимать, это же защищенный объект. А что у нас здесь? Кстати, ребят, как вам нравится новая версия CP Containment Bridge? Тут очень много чего добавили, но и очень много чего нету. В принципе, с оригиналом она очень похожа коридорностью, рандомной генерации уровней. Вот, видите, опять это хрень. <сёздит> <сёздит> Зачем такие коридоры нужны? Для того, чтобы усложнить, наверное, проход всех этих зомбаков и... Господи, я, я не понимаю, тут даже ни одного сидения нет. Где мне посидеть? Допустим, вот, я персонал класса D. Нет, я персонал класса S. Где мне можно посидеть? Ой, почему? Почему? Что происходит? Что такое? Все нормально? А, меня проидентифицировали. Мне так сложно было это говорить Вот, и допустим, вот, я персонал класса S. И я вообще доктор. <как>, как мне... Чем мне делать здесь? Мне бегать одного, от одной комнаты до другой, как-то это не годится класс ВС. О, тут что-то есть. Эм, тут как-то мне не нравится, в принципе. Как-то мне не нравится это место. А ну-ка это темно. Я ни хрена не вижу. Можно какие-то настройки получше сделать. Так, и яркость. Вот так, допустим. Эээ. И я, типа, вообще все равно ни хрена не вижу, поэтому мы будем свапивать. Но с такой яркостью, по крайней мере, мне не страшно бегать здесь. Что у нас здесь? У! А, это те же двери, с которых я пришел, с которых я начал. Так, мне этот коридор у нас на самом деле не очень нравится, и я хочу хоть какие-то апартаменты прийти. Я тут только вижу... Стоп, а знаете почему? Возможно, здесь нет нигде стулья, лифт, я не поеду вниз, там собачки, я знаю, есть. Почему здесь нету стулья и прочей фигни? Наверное, потому что это все камеры содержания, а для камеров содержания... Камеров содержания, господи. Для камер содержания не должны быть предназначены стулья. Ой-ой-ой. Я понял. Понял, в принципе. До свидули а Для камер движения не нужны стулья Потому что, допустим, эти объекты все так вот, вот приводят Блин, показывают показываю пальцем на экране, вы не понимаете А эти все объекты, допустим, приводят И они так вот спускаются по лесенке и туда спускаются Допустим, мы сможем выманить 173, да? Ой, я что-то уперся Здрасте 173 Эй Эй Эй Эй Эй может быть ты. Да ну нахер! Или ты все таки пройдешь? Иди сюда. Иди сюда. Эй! Я боюсь. Эй! Нахер! Оп-оп-оп, видишь, я моргаю лох! А ты что сделал? Зачем я это сделал? Ты ля ля ля ла ла ла ла ла ла ла ля В принципе. Ой! Эй, ты где? Да ёб твою мать, как я испугался Ух, твою мать Так, начинаем мы в игру <coughs> Мне нужно было прокачать О, это SCP-714 Сэмми Вэри Блин, ладно, я тут не дочитался Так, ну мы уже по крайней мере знаем, что делать uh, ваш... Войти сюда Подвонить Да ёб твою мать Вот этот ты, мудак но мы, по крайней мере, уже знаем, что делать Потому нужно. Подманить SCP, убежать. И все. Да? Так, ладно. Вот, все, мы начинаем. Оп. Иди сюда. Хорошо. Ой, твою мать. Здрасте. Ты обострался. ха ха ха ха ха ха ха ха ха а здесь у нас... о, Класс! Показать вам? Это мелодия, которая играет и... Которая... Ой, т... э, да, я проиграл. Это, короче, э, очень жесткая мелодия, она постоянно играет. И я хочу этот текст дописать, и я дописываю своей кровью. И я вот приближаюсь к ней, э, расцарапаю себя руки, ноги, э, отрываю ногти и все делаю и вот я так вот себя убиваю для того чтобы писать эту музыку но сейчас мы посмотрим по крайней мере на мою кончину <coughs> а что значит сто процентов Ладно, мы умерли это будет долго и вам будет неинтересно на это смотреть так, the chaos за the main boss operation ладно мы это не будем читать, слишком долго Промокались Эй Ты где? Ха-ха У-у-у У-у Ты Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля ха ха Так, мы закрыли Нахер надо Так, это лифт Блин, мне стрёмно в лифты заходить Вдруг он упадет. Дед Тут, кстати, деда уже появился И он с офигенной моделькой Эм, за мной что-то идет, и это что-то очень... Ну, а что? Это такое. кнопочка была еще. Странно вообще все так, на самом деле. Вот, этот дед постоянно ходит за мной. Как и в прошлой игре. На самом деле, ребят, что вы думаете? У, scp 500. Класс, у меня карточка появилась. Что такое SCP-500? Доктор эм, Росс, документы. SCP... у у помните, мы про это видео делали? А, ребята, SCP-500, я не знаю, что такое SCP-500, поэтому мы все равно зайдем. Э-э, не моя SCP-500, а это 1499. Класс, господи! А что вообще он делает? Я не помню. Уже газ маск, эм... Я, короче, что-то будет другое чувствовать, если одену эту маску. Чем мы будем делать? Одевать или нет? Блин, я кому-то у меня сохранение. Ребят, я же знаю, что вы хотите увидеть, наверное, как я одену эту маску, правда? Или она... А, что это такое? Я боюсь. Я закрою. Одеть маску. Давайте оденем. WАTAFAK! Это ч за хрень? Вау! Ой! Это вау просто. Это просто божественно. Охренеть! Что это? Уйб, твою мать! Нафиг, Ух, твою мать, что это было, было вообще? О, боже, у меня аж игра начала лагать. Так, стоп, скейн Ёб, твою мать. Что это было вообще? О, надо проморгать, стоп, у меня аж фпс присел. Охренеть просто. Это было просто ночью новое. Ребят, я, я уверен, что вам это понравилось. Я уверен просто. А если вам это понравилось, вы поставите мне лайк. Потому что это было охрененно круто. О господи. Это, это было Это нечто новое. Блин, мне это так понравилось. Но ну, я больше туда не пойду в это измерение. Ну его нахер. А прикиньте, какой-то солдат одевает эту маску и видит такую хрень. Э! Слышь, это же кончится можно. Так, насколько это. Я, я надеюсь, я не умру. Быстрее, быстрее, быстрее! ух! Еле пробежал. Да ну ладно. Так, тут же нет объекта 173. Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Ха! Я выиграл. Ну это стрёмная хрень. На самом деле это очень стрёмная хрень. Какая-то хрень молилась ему. Так, почему он вообще молился, интересно? М -м, класс, класс, класс, класс. Это мне нравится. Я надеюсь, вам это тоже нравится. Потом... У! -у, -у! Че новая, SCP-330 или scp 178 три 3D. -очки. Интересно, что они делают? Я такого не помню документа. 178-й. А, угу. а, биплярное расстройство они делают. А кто это у нас? Эуклид. Если его, короче, не трогать, он нас не убьет здесь у нас что? У-у-у, круто Давайте прочитаем вообще, что это такое а Здесь у нас 330, да? Сейф, а, безопасно Наберем Ой, ой, что такое? Что такое? Давайте наденем маску Да я же просто конфеток взял Что такое? Ты что, чувак? Все нормально с тобой? Сейчас, я п.... сяду удобнее. Ох. Так, ты же не сдохнешь, правда? А я так понимаю, на него действуют какие-то расстройства очень жесткие. Стоп, я чрт, руки? Э! У меня рука отпала. Эээ. Эээ! У меня, мать его, рука отпала. Ээ. Ладно, давайте попробуем последний раз сыграть <свес> Потому что это жопа какая-то И если вам все-таки понравилось прохождение Это это даже не прохождение, это первое Как это называется, правильно? Прошу прощения, у меня просто очень дико дикосушный хм. Господи Это очень, очень круто, боже мой Здрасте Пока Господи, я хочу как можно больше SCP найти. Это так круто. До ли, я к тебе больше не пойду. Но я все равно попытаюсь найти что-нибудь еще. Найдем еще какой-то объект и будем заканчивать. 714. А хм. это не фартовое кольцо, я знаю, не фритовое, то есть. А, насколько помню, оно спасает от скромника и оно спасает... А тут ни хрена нет. А что то О, 1025 Что-то такое знакомое. Но и тебя нет у нас, да? Не фартовое кольцо, насколько я помню. Спасает от деда. А, безопасный. Спасает от деда, но у него какая-то побочная... Побочный эффект какой-то. Вот Я вот не помню уже какой. Угу. Mm -hmm. Они могут использовать только персонал класса четверки и все Интересно Кстати, ребят, я хотел у вас давно спросить Какой бы SCP вы хотели иметь для себя? Личный какой-то Я бы хотел переключатель пола иметь Там породней девочкой стать -а, -а, -а. <laughs> а вы какой? Ну это так вот Ну если между нами, есть, только честно Я что-то далеко от микрофона уже отсел может, одеть мне фортовое кольцо? Давайте оденем, какая разница Так Куда вот сюда его? Одень колечко У-у-у, что это было? Вы это видели? Какой-то эфир У-у-у, вау, что-то новое Че что за хрень? Эй-эй-эй-эй Что я делаю? Эй Я умру или что? что? Что? Что происходит? Что такое? Что такое? Я умру, да? Выключи, выключи. выключи. Что происходит? Я что-то сделал. Так, мне это кольцо... Дело так, чтобы я хуже бегал. Почему я хреново все слышу? Такое чувство, что я в трубе. Вы даже так слышите, а? Так. Что такое? Ух, твою мать! Ладно, все, последний раз процентов играем. Оставьте кустун для случайного оси. Да. 11, 23 Хм. Так, все, точно последний раз играем. Да? Сверху же ни хрена нет, правильно? Ага, ага, ага. Обосрался. Пока. Так, он быстренько спидраним сейчас. Стоп, я эту уже помню. Это что у нас было уже, правильно? 704, 714 Берем. Эти у нас были, их просто-попросту нету просто попросту, господи кстати, ребят, эм, я вот давно не делал уже SCP видосов и если вам интересно это будет на втором, наверное, канале и по SCP видосам можете сказать, что мне бы сделать я это сделаю так это будет странно звучать, потому что я не буду делать все, что вы мне скажете пока что Какие-то неприятные звуки. Возможно, это неуязвимая рептилия выбралась наружу. Она тут есть? Какие-то вообще... Э -э -э, подождите, я здесь был. Только в прошлой катке. Я не хочу вас нагружать. Вот это вот беготней, но... Фу, мы что-то новое добрались. Класс! А, мать твою, я тут был уже. А где не было Вот здесь Ладно, отдышались Побежали Что-то я задерживаю дыхание, когда бегаю здесь Так, господи, они так закрываются стрёмно Я уже привык на самом деле закрывать за собой двери, потому что э, Меня может сзади убить Закрой дверь Тут так прикольненько нарисовано все. Эм... Некоторые двери, наверное, не стоило бы закрывать Вау, что-то новое Ура, новая комната А нет, просто новый коридор Это что-то будет интересное. Самое интересное, наверное, это здесь был Объект Какой-то, какой-то объект был, я уже не помню Эээ... Газовая маска Газовая господи О, тут что-то новое Да, это что-то реально новое что это такое? Ага, я понял Так, нам нужно это закрыть нахер Здесь может провалиться Я помню эту Я помню эту Карту О, господи, я сейчас круг сделаю Нет Куда я вообще пришел? Ау Есть ли кто в этом комплексе? Что такое? Ага, пока Пока-пока Ну тут все так стилизовано красиво Мне так это нравится Но пока что Очень скучно Как-то рандомно оно генерируется Хреново Эй, закройте Очень хреново генерируется Давайте до первой смерти играем Стоп, я разве отсюда не пришел? Я здесь был А куда я дальше побежал? Вот туда, да? по вот туда бежал. А если сюда нам пойти? О, ой, ой, ой, ой. Хорошо, давайте попробуем сюда зайти. Хорошо. Здесь у нас маска. Здесь у нас допуск, пропуск. Хм. Давайте попробуем опять эту маску надеть. И не фортовое кольцо, да? А куда мне это положить? Ладно. О, господи, как это круто, посмотрите. Давайте попробуем куда добраться. Они ходят вокруг меня, да, я так понимаю? Эти люди. Да, да, это офигеть, это реально, как я читал. Ребят, попробуйте найти, пожалуйста, я вам в предложку кину это видео. А, по поводу этой маски, вы поймете, что это такое? Господи, как это круто! Ладно, давайте попробуем слепнуть здесь что-нибудь, этот мир. Что это? Это колонна? Интересно, это рандомно генерируется? Эм, да, когда не хочется, за. Ой! <смех> Я обошел тебя. Это какие-то статуи, они на них молятся. Зачем? Вот мне туда интересно прийти. Какие-то вы Я не пойду. Не хочу куда-то туда пойти. Очень стрмно. Я даже не представляю, что бы я делал, если бы я оказался в таком мире А вы, ребят, Это охренеть может Я где бы где-то занычкался и сцался кипятком просто А когда перестал бы сцать, я бы, наверное, умер от обезваживания Эй! Я тебя тут не звал, иди отсюда Я хочу вот -то туда прийти. Вау, там что-то есть Или снимем маску все-таки А, кольца надо снять Мне кажется, нам нужно маску снять. Хоп -хоп -хоп. Давайте маску снимем, да. Нахрен ту маску. Фу. Так, мне походу кажется, что я слишком долго побыл в той реальности. И на меня как-то действует неблагоприятно эта хрень. Да, смотрите Я очень долго побыл в той реальности. Здрасте. Ой, меня он убьет! Ну ладно, ребят Я надеюсь, вам все понравилось И если да, пишите про это Возможно, я сниму еще одну серию А если нет Как-то вот обидненько сейчас было Если нет Все, ребят, всем спасибо, пока